Традиция рейки помогает учиться в вашей школе или мешает? Мешает. Мешает. Традиция рейки мешает. Объясню почему. Традиция рейки к нам пришла из японских островов, а конкретно из синтоизма, Синтаизма при всей моей любви к этой прекрасной системе, очень хорошей очень сильной очень продуманной, она восточная, она немножко не наша. Она произошла из системы взаимосвязи духов и человека, причем духи, проживающие именно на этой территории, на территории Юго-Восточной Азии, конкретно Япония, конкретно Корея, да, и все, что, и острова, которые там есть. Система рейки устанавливает сознание человека в контакт с этими самыми духами. Это очень благие духи, они а хорошие духи, хорошие, настолько хорошие, что даже порой бывает, что чересчур. Они питаются положительными эмоциями. Значит, соответственно, сознание человека, который практикует рейки, сонастраивается с ними и не может вырабатывать никакие иные эмоции, кроме положительных тех, которые питаются эти самые духи. С одной стороны, очень благостная, очень милая, эзотерическая, оккультная система, но она западноевропейского человека может превратить в воодушевленное растение, такое радостно порхающую бабочку. И то, что подходит одно, одним людям одной крови, не совсем подходит людям другой крови, потому что у каждого этноса свое предназначение. И если в из западноевропейской традиции взращивались люди-воины, а значит, люди, которые должны уметь не только любить, но и ненавидеть, и одинаково сильно делать и то, и другое, подключение к системе реки лишает их права быть воином, по крайней мере, в нашей традиции. Я полагаю, я объясню подробно. Именно поэтому я отношусь не очень хорошо, я вообще отношусь не очень хорошо к любым системам, которые, не объясняя причины. Не санкционировано внедряются в разум сознания, изменяя его, потому что это нечестно. А наши боги нам велят быть честными, они велят нам ошибаться, они велят нам совершать ошибки, но быть при этом честными. Вот, поэтому, поэтому вот, мой, вот такой будет мой вам ответ. А как, тогда а как вы к ним подключались обратным шагом? человек чтобы... не обязательно дело в том что тот кто посвящал давал посвящение да, давал ступени в реке это всего лишь проводник это ничего не значит да. вам нужно просто как бы отойти от этих духов они, они абсолютно не злобные они вам ничего не сделают да. просто переподключиться на другую систему и взять гейс никогда больше это не практиковать ну просто никогда больше не практиковать да. вот. предварительно их предупредив ребята отключаемся, прощаемся, прощаемся да. хотите вина налью, хотите яблочко порежу, что сделать хорошего вам, но все. То есть не придавайте силу, если вы рождены в этой семье, на этой земле, если есть у вас такая сложная структура сознания, нервное устройство организации, разума, ну, значит, наверное, в этом есть какая-то своя причина. Да? Вы должны получить опыт именно так сейчас. Да? Получая опыт в, другом, в другой системе, вы не получаете в своей. А это значит, ну, грубо говоря, подводите те силы, которые у вас сюда ну, как бы командировали, как сказал коллега, да, подводите, не давая им обрести нужный опыт да, и сбивая их с ритмики, которая нужна им, динамики, которая нужна им и вам как следствие да, для приобретения этого опыта. Лучше не надо. Поверьте, лучше не надо. И еще раз, да, прежде чем подсоединяться к какой-то религиозной или оккультной системе, изучите ее досконально. Просто изучите. Ведь на самом деле они ничего о себе не скрывают. Все же есть. Все же есть. Все прописано у них. Да, Причем даже не между строк, а очень даже все подробно и конкретно. Изучите, поговорите с, с, с учителями, которые имеют там большие степени посвящения. Пусть они вам объяснят природу, силы, с которой они работают. Они же это не скрывают, если правильно задать вопрос. Да, на этой силе очень много чего можно сделать, можно лечить, можно учить, безусловно, можно восстанавливать человеческое здоровье, потому что этим духом важно, чтобы человек чувствовал себя хорошо, потому что хорошо чувствующийся человек испытывает положительные эмоции. Но, конечно, они будут давать здоровье. Но они не будут давать развития разума, они не будут давать прирост бытийной массы. Они говорят, какая такая бытийная масса? Растение растет, к солнышку тянется, оно счастливо, и ты веди себя как растение, тянись к солнышку и будь счастлив. И им искренне не понять, почему мы хотим чего-то другого, почему мы хотим плакать, ошибаться, разбивать коленки, почему мы хотим любить, почему мы хотим ненавидеть, почему мы хотим драться за свою правду. Для них это дико. Дико. И для вас будет дико, если вы поживете в этом режиме немножко дольше, чем положено по системе безопасности.